Львова на борту, в театре. Когда мне было восемь лет, я пошла смотреть балет. Мы в театре сняли шубы, сняли теплые платки. Нам в театре в раздевалке дали в руки номерки. Наконец-то я в балете. Я забыла все на свете, даже три помножить на три. Я сейчас бы не смогла. Наконец-то я в театре. Как я этого ждала? Я сейчас увижу фею.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 А мы с моей подругой Любой ищем номер на полу. Укатился он куда-то, я в девятый ряд ползу. Удивляются ребята, кто там ползает внизу.